Итак, мы продолжаем наш э, э, тренинг по специальному массажу. Сейчас переходим к локтевым техникам. То есть мы идем от общего к частному, от поверхностного к более глубокому. Сначала растирали, это в основном кожные покровы, да, или там подкожные. Потом мы э, разминали кулачковые техники. Вот, кстати, на доске написал их очередность. Да, от лопатки, всю спину, потом ягодицу. Крестец прорабатываем с точками. И заканчиваем тем, что растрясаем весь позвоночник, вот так вот схватив застистое отростки, влево-вправо, то есть у нас постоянно включены вибрации. Вот да? так, да? Нет, нет вот так. Вот, я, а, вот, вот видите. Вот так, кусочками, uh -huh. да. Вот, и это был четвертый сет, теперь переходим к пятому сету локтевой техники. Вот закончили, возвращаемся обратно опять растрясаем и сразу э, прием нож входит в масло то есть мы как бы разрезаем квадратные мышцы косые мышцы вот до локтя то есть от узкого пальчика все шире шире шире шире и локтем потом их раздвигаем да э, тут важно не попасть на плавающие ребра и не попасть на э, гребень поздушной кости иначе косточкой по косточке будет больно ну и естественно отруски тоже не задеваем то есть какому-то человеку можно и до конца довести руку, да, вот, прям вот острием терпимо, да? Да. Всегда спрашивают, терпимо или нет. Вот, видите, а кому-то э, больно будет, тогда только вот до середины предплечья своего. И воздействие на кости, то есть локти, вот, э, э, кулачки он нас на мясо, локти теперь воздействуем на кости и связки. И отодвигаем таз туда, вот. Второй сразу локоть входит, отодвигаем за ребра вот туда. Опять же, если вы острием проведете по ребрам, это будет больно. Острием не надо, да, вот в боковой части. Вот так. То есть от нашего базиса, да, все кости, которые растут ниже, мы толкаем к ногам. Все кости, которые растут вверх, мы толкаем к голове. Честно, первая рука пошла, вторая рука пошла. Если вам рука человека мешает, можно ее свесить. Это поочередно получается? Да, поочередно. Одной, второй. А вместе можно? А вместе вот так вот, да. да. Мы да. тоже будем делать, но да. чуть а опосля, а, а, чуть, чуть а, попозже. Делать, так, да. Пока по очереди. Это, кстати, вот именно раздвинуть вот эти вот мышцы. С мышцы тут же и паровлетобральная мышца, тут же и широчайшая мышца включается. Вот мы их отбегаем, отбегаем, Это квадратные поясницы? Интересно. Да, квадратные, да. Раздвигаем. И заканчиваем тем, что эта рука пошла вверх, эта рука пошла острием сюда, захватываем здесь трапецию, начинаем разминать. А это одновременно с этим движением делает концентрические круги локтем по ягодице. Отдельную ягодичную проработку мышц мы включим тогда, когда будем делать ноги, а пока просто 4 концентрических круга. Раз, два, три, Четыре поменьше и вот на этой точке останавливаемся. Показываю еще раз. Пошли, пошли. Раз, два, три, четыре. Остановились. Тут рука у меня захватила ассистенты кулаком и большим пальцем. Вот так вот. Вот Захватили их. Uh -huh. Захватили. И начинаем их расшатывать вот так вот вниз. Условно позвоночник делится на четыре части. Да? Шейно-воротниковый переход, верхняя грудная, грудной отдел, нижний грудной отдел и поясничный отдел. И также получается 4 прохода локтем мы делаем здесь назад. Отодвигаем э, уже вот ягодицу. Раз, два, одновременно работает две руки. Три и четыре. это уходит. Да, ага, вот, ощущение. вот это ноу-хау, да. Чтобы одна рука не у нас не спала, да, человек заплатил на время, да. Если мы будем одной рукой работать, то эта рука, чтобы зря не работала, она заодно одной и растрясает. Тем более ты ощущаешь, что как будто бы разные воздействия идут да, да. да как будто два человека. Да. Ну вот отлично. И остановились вот здесь, да, спустили как бы лимфу в конце. И теперь гадицу всю в большую группу мышц по диагонали сворачиваем в эту сторону и в эту сторону, желательно предплечьями, вот видите, все сразу, раз, два, три, четыре, то есть диагональ в эту сторону и диагональ в эту сторону, теперь прием называется рубанок, ставим руку, ну вот как рубанок, да. наверх, как вы ее делаете, на самом деле не важно, можно так, можно так, держать вот так, да, и начинаем всю спину целиком растирать. 4 прохода. раз два три 4. Ниже. Теперь лакотичные мышцы в длину вытягиваем. 1, 2, три 4. Минимум. Да? Квадратные мышцы. 1, 2, 3, 4. Широчайшие. раз 2, 3, 4. Трапеция. раз 2, три 4. Это была нижняя трапеция, теперь верхняя трапеция. Нижняя и верхняя вместе. Теперь параллельно, где закончили, то мы продолжаем. Параллельно руки поставили. и упали на тело человека и всего его поперек теперь раскачиваем О, тепло. Да? вот пошло тепло а мы встали теперь в исходную точку в ппс то есть это нам надо между артистом и подвздошную косточку тут сантиметр три расстояние вот сюда вот в эту ямочку упасть локтем прямо стреляем локтя вот туда и пробиваем вниз к пятка то есть расширяем этот сустав подздошная кость идет по диагонали дальше мы ее будем пробивать да и соответственно по ней будет больно бить берем небольшой валик сверху вот такой да и через него пробиваем саму подздошную кость подвигая таз вниз почувствовал ну, если кому-то вот так вот больно стучать, можно вот так стучать, а можно посмягчить вот так. Это, получается самый спрессовывает позвонок позвонок, мы как бы, декомпрессуем, да? Да, декомпрессуем аль 5 из 1, получается, У -у -у. здесь. Ну ты почувствовал, да, такое? Да. Разж... Разжатие когда, да? Да? Есть, да. Вот, возвращаемся в исходную точку. И вот одна рука на другой висит, да, чтобы было давление, мы теперь рисуем блюдца вот такие круги да, по всей спине, а, получается вот такого диаметра да, мы нарисовали, снизу вверх для декомпрессии, то есть круг должен идти так, чтобы когда приближались к позвоночнику мы толкали вверх, видите, вот не в эту сторону, а в эту сторону, то есть получается с этой, с правой стороны у человека мы делаем по часовой стрелке, с левой стороны будем делать против часовой стрелки, и то же самое рисуем маленький дефирбат часов, наручных вот такой да ну вот три пальца от позвоночника упираясь в реберную поперечную дугу вот так если мышца отодвинута, вот она чувствуется здесь вот этот гребень такой да то есть мы в него тык тык тык подбиваем локтем чтобы было ну, чтобы раздвинуть реберно поперечное сочинение еще раз показываю большие блюдцы нарисовали если вам кстати неудобно этой рукой да можно легко раз перейти на другую локоть Просто будет направление, смотрите, тут вот я через руки давлю, да? А вот тут я давлю, получается, через плечо. Через плечевую кость. раз поменялись и маленький циферблат. <свист> <свист> <свист> Если почувствовать, что у кого-то что-то где-то выпирает или какая-то мышца спазмирован, да, то можно прямо <свист> вот так поставить вот эту точку, да, и головой себе помочь. Видно голову, да? То есть головой такой. Прямо туда. Вот, в основном самое сильное воздействие это э, от десятого позвонка, да, ребра, мы не берем внимания, бережем там, где почки находятся, да? только вот выше. Размяли, и считайте, что мы подготовили его теперь для более мощной декомпрессии, теперь мы вот так вот вставляем руки и раздвигаем вот этими косточками мизинца, как бы такую скобу делаем, скобу вставили и раздвинули, то есть это не массаж, там на кости вот здесь видите. Не ползем никуда, вперед там или куда-то еще, да. а вот поставили и плавающие ребра от тазовых костей, оп, и вот так тянем, тянем, тянем, тянем, тянем, Фу, с выдохом, еще раз. Фу. Говорим человеку, выдыхай. Фу. Дальше плавающие ребра пропускаем и начинаем отсюда. Получается 10 ребер, между ними сколько расстояний? 9, 2. да? Ты сказать 15? Нет, это 2 сантиметра расстояние между ребрами. ну да примерно да 2 сантиметра толщиной с палец но там надо туда попасть и опять же мы вот так вот эти лодочки ставим как клиночки как будто забиваем 9 клиньев забили да получается одна большая лодка и 9 таких вот да это мы поставили лодки вот считайте что это причал у нас и с этой стороны яхты поставили да теперь прогремел выстрел стартового пистолета и пошла регата Первая яхта, вот за ней шлев какой, видите, раздвигаем человека, декомпрессируем, вторая яхта, третья, и четвертая, вот череп и ключевая, вот, двигаем друг к другу, вот. видите, аккуратно, мягко так. Получается опять делим на четыре прохода, раз, два, три, четыре, потом на три прохода, раз, два, три, потом на два прохода, раз, два, и на один проход. А, как стежки делали, Да. Да. Да, как стишки тоже на 4 части мы делили. И когда вот это вот вибрировали, помните, тоже на 4 части делили. То есть мы все делим, как говорится, Бог любит троицу, а Неголар Гублен любит, любит четвероцу. Все делим на 4 части. Получается, на сколько частей, да? 4 плюс 3, 7, плюс 2, 9 и плюс 1, 10. 10 лодок поставили, 10 лодок запустили, правильно? Давайте на 3 части раз. С выдохом выдыхай вместе со мной. Два. Три. All together now. Раз. Два. Теперь последний проход один. Широкий такой. До этого вы видите, короткие проходы. Теперь широкий, длинный. Один раз протянули. И за бочину взяли. И вот, видите, растянули его. И это мы подготовили теперь для... Более мощной компрессии предупреждаем человека, что теперь выдыхай длительный, такой протяжный, длинный выдох. Сами ставим руку одно под плечи, вот так вот по диагонали, получается на самые большие выступы, это вот... А! Ой, тут заточка такая, ух ты! Ты просто середина крестца. У меня аж ногу свело. Да ладно, а что напрягся просто? Нет, попал в нерв как-то четко. Пожалуйста. Середина крестца и уголок подвздошной кости, верхний уголок подвздошной кости. Вот видите, получается вот здесь. И вот здесь, здесь, вот так вот, вот упор. Вторую локоть ставим за а, стистыми локоть. вот до сюда доводим. То есть на реберно-поперечное сочинение. Нет, точно есть такие точки, которые можно отключать человека. Включать? Чего это тебе? Ты попал какой-то нерв. Вот чуть левее. левее. Да здесь ты Да ты, вот она. Ух ты, а что такое, и... ну, это сейчас делу не относится, может, ну, какая-то воспаление у тебя? Сетчато-метров? Нет. Вот это просто астисты, тут как бы нерв нет, нерв вот здесь. Ну с да, тут я тут даже удивлялся, тут нерв идет. Блин. А это середина астис, середина а крестца. Да. Астисты позвонки, астисты отростки крестца. Ладно, не сбивай. Да. Пред... Всегда говорим человеку дыши вместе с нами и показываем, демонстрируем, как бы подсказываем, да, что надо дышать. Делаем длиннопротяжный протяжный выдох. Установили один локоть, второй локоть. И пошли его теперь декомпрессировать, расшатывать в разные стороны. То есть руки работают в противофазе. Вот так вот. Раздвигаем его да, в стороны. Второй проход предупреждаем. Сейчас я буду посильнее заходить. да, Поэтому расслабься и тоже длинный выдох. Обе теперь локтя за, за пределами ассиста. Да, этот давит в, позва, в таз в ту сторону. А весь мой вес на втором локте и мы выдох. Так, мощно продавили за рыбным поперечное соединение, Тут обязательно прощелкают. Ну, кого-то 2-3 хруста, у кого-то 4-5 может быть хрустов. Правильно выдыхай. выдохнул, И начинаем теперь массировать трапецию. Переходим к лопатке. Это у нас будет уже шестой сет, вторая рука догоняет первую руку, которая здесь уже, да, начинаем разминать трапецию, но это уже в следующем сете. Локтевые техники сейчас со спиной закончены. С вами был Олег Лавгудвин, и если вы с нами не вместе, не подписались, комментарии не написали, то зря вы это делаете, а вообще лучше вам будет здесь и отрабатывать все на живой натуре и сразу в практику ваши золотые ручки. До новых встреч, друзья!